Всем привет, дорогие друзья, с вами Ариам Сервис, меня зовут Алексей, и мы продолжаем наш эксперимент под названием Майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня 27 день отчета, и осталось до конца эксперимента всего три дня. Для тех, кто только присоединился и впервые видит данный ролик, в описании есть ссылка на все дни эксперимента. Также для тех, кто совершает много покупок в интернете, в описании есть очень интересный сервис, который называется Letyshops. Ссылочку я прикреплю для регистрации. Можете регистрироваться, совершать покупки в интернете, в любом интернет-магазине. И получать кэшбэк, возврат денежных средств с любой покупки. Хватит переплачивать за покупки. Letyshops.ru – это кэшбэк-сервис, который возвращает до 30% стоимости покупки и доставки. В обычных магазинах скидки маленькие. Покупать онлайн дешевле, а возвращать часть потраченных денег – это выгодно и приятно. Кэшбэк – это возврат наличных за покупки. На Западе люди давно пользуются сервисом кэшбэк. Теперь он доступен и в России! При регистрации на Letyshops вы сразу получаете бонус до 200 рублей на свой счет. Letyshops это более 200 магазинов, свыше 2 миллионов товаров, которые вы уже привыкли покупать онлайн. Мы вернули более 1 миллиона рублей тысячам довольных пользователей. Выберите категорию товара на сайте и найдите его в соответствующем разделе. Перейдите на страничку товара с описанием и купите его в интернет-магазине. Кэшбэк возвращается на ваш баланс. На сайте доступны купоны, акции, промокоды и скидки для зарегистрированных пользователей. Кэшбэк работает при любых условиях. Выводите деньги на карту или потратьте их на следующие покупки. Регистрируйтесь на letyshops.ru. Делайте покупки и потраченные деньги снова возвращаются к вам. Лично я уже сэкономил на покупках 1644 рубля. И вот здесь вы видите, что у них есть несколько статусов. В эти бронз, в эти Silver и в эти голд. С, каждого, с каждой покупки, с кэшбэка магазина, вы будете получать дополнительный процент к покупке. Соответственно, смотрите, здесь у нас есть магазины. Смотрите, у них есть очень много магазинов, которые сотрудничают с данным сервисом. Соответственно, на примере Связного, Мегафона, Вамода, Мвидео, мы можем видеть, магазины предоставляют 2,2% кэшбэка ваших денежных средств. Статус аккаунта в эти шоп будет добавлять к кэшбэку от магазина еще дополнительный процент. По максимуму это еще плюс 30% к сумме вашего кэшбэка. А теперь давайте перейдем на наш эксперимент. Заходим на сайт 2.0, обновляем страничку, выписываем наши показания за сегодня. Видим, подтвержденный баланс у нас составляет... Ай да, друзья, смотрите, сегодня у меня ферма полдня не работала. Соответственно, показания маленькие. Как видим, у нас получается, что там где-то полтора доллара на майнили за сегодня. Берем подтвержденный баланс. Это 4 миллиона 153 996 сатош. Берем, вставляем в калькулятор. Прибавляем неподтвержденный баланс. И прибавляем все выплаты, которые производились 31 августа. Они у нас есть в табличке. Табличку вы можете посмотреть в самом первом видео. Там будет табличка расходов, вот она предоставляет, и табличка дохода. Доход каждый день я записываю, так что, соответственно, в описании будет ссылочка на все ролики. Вы можете по отдельности каждый день посмотреть, а также можете переключиться на самый последний день и посмотреть, какое количество намайнили на текущую дату. Так, берем наши выплаты, которые происходили с 31 августа, прибавляем в количество намайненного за сегодня. И получаем 19 миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот сорок шесть сатош. Записываем в табличку дохода. Сегодня у нас двадцать шестое ноль, девятое Теперь записываем показания по декрету, заходим на сайт пл. обновляем страничку, видим подтвержденный у нас составляет 0,2974 декрета и неподтвержденный 0,007 декрет, соответственно получаем 0,2981 декрет. Записываем теперь курс Эфириума. Курс Эфириума на сегодня составляет. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку и видим курс Эфириума шестнадцать тысяч четыреста тридцать четыре рубля. Записываем нашу табличку и выписываем курс декрета на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, курс декрета, обновляем страничку. И получаем 1974 рубля. Давайте теперь произведем подсчеты, посмотрим, сколько у нас за 27 дней в рублях. Берем наши показания по эфириуму, вставляем в конвертер валют и получаем 3163 ,76 рубля 76 копеек. Теперь берем показания по декрету, количество намайненного, вставляем в конвертер валют и получаем 588 рублей 60 копеек. Соответственно, видим, за сегодня мы намайнили 16 рублей по декрету и 82 рубля по эфириуму. Все, всем большое спасибо, регистрируйтесь по ссылочке. В описании на сервис в эти шопы. Экономьте на покупках. Делайте выгодные покупки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем пока. Завтра будет новый отчет.